Так. Три камеры у нас остальные не включают. Так, это точно все с нашей группы или кто-то еще лишний добавляется? Я просто иду по улице. Сейчас уже буду Да, дома, вы выключите, Ирина. Я уже да. вас знаю. Доску своя уже. Да. Да, вы можете слушать. Просто смотрите, сегодня у нас будет письменная практика, если кто-то не успевает, тогда просто потом ее сделайте, в записи посмотрите, я в группу выложу. Так, по домашнему заданию, давайте быстро пробегусь. Все помнят пирамиду? Да. Нижний уровень какой у нас? Окружение. Все <с правильно, что такое окружение, все помнят? Что я имею? Да, что я имею или что я хочу. Смотрите, два момента: пирамиду можно раскладывать разными. Вот по ней, вообще можно работать с деньгами, со здоровьем, с отношениями. Она вот такая многогранная, да, и каждая грань это определенная сфера жизни. Мы работали с деньгами или с материальными ценностями. Ну, все, что вы имеете в жизни. Но туда можно все напихать, но это будет лишнее. Поэтому смотрите. Вопрос звучит так. Вот кто готов сейчас проработать? Я быстро покажу демо. Давайте я. Давайте. Смотрите, можете писать для себя или потом в записи перепишите, в записи, да, в записи, сейчас, записи. чтобы быстрее было, словами проговорим. Итак, угу. давай так. Что ты имеешь сейчас вот в своем окружении? Первое – это мысли. Второе – это люди. И только третье – материальные ценности. Вот быстренько. Что ты имеешь сейчас? Какие мысли у тебя? Ну, значит, люди вокруг меня, моя семья, мама, братья, Все Мысли, мысли, мысли. Первое. А, о чем мысли? ты думаешь? Мои мысли о том, что завтра я пойду на вождение. чтобы еще? Я... Быстро еще, Потом перечисляй. Я... А, поехать в Алматы. Дальше. И хочу участвовать в одном коучинге. Все мысли Дальше. гоняю. Дальше составить. что еще мысли Дальше. о чем? Мысли мысли о деньгах мысли о здоровье своем. О деньгах мысли. какие мысли? Деньги хочу найти нам массаж на, на курс массажа. Все еще. Хочу... Это то смотри между чем ты переключаешься постоянно. На чем у тебя фокус? Фокус. Смотри потом... про деньги ты говоришь деньги на массаж. А где заработать да. 10 тысяч долларов? Вот скажи мне где там эти мысли. А 10 тысяч долларов у меня пока такого заработка нет. Вот, ну или заработка. там, я не знаю, сколько ты хочешь, тысячу? Нет, там мне нужно почти 600 тысяч. 600 тысяч чего? Деньги. Все, но ну, я бы назвал в первую очередь, я хочу заработать 600 тысяч, и у меня все мысли об этом, а уже все остальное mm -hmm. потом. То есть смотри, мы так устроены, чтобы ты поняла, что сначала выходят подсознательно приоритетные вещи. И если у тебя на этом фокус, то остальное ты не видишь, и ты не посылаешь запрос. Ну То есть, mm -hmm. меньше фокус на этом, меньше времени ты об этом думаешь. Все, идем дальше. Люди, какие тебя окружают? Я поняла, что вокруг меня очень много токсичных людей, которые меня используют. Так, что ты поняла? Что есть по факту? Токсичные люди. Ну все, там перечислишь для себя. Да. Что из материальных ценностей ты имеешь? Вот какой у тебя доход на сегодня? Ну, доход у меня сейчас у меня двести тысяч. Я просто Галь, стой, на что, буду... что еще у тебя? Работа, нет, дополнительный нет. доход. Что у тебя есть? Да дополнительный доход есть. И сетевой маркетингом занимаюсь. Все, ну это дополнительный доход. Mm -hmm. Теперь смотри, ну там не будем: дом, квартира, машина, ладно. Теперь да. смотри, вот как только ты вот это прописала, ты начинаешь смотреть на это по-другому. Ты начинаешь видеть, что тебя не устраивает. Вот я тебе сейчас проговариваю все. Я мог бы записать, но у нас сокращенная версия. Сначала, ребят, инструкция первая. Пишите, что имеете. Сейчас я еще запущу человечка. Пишите, что имеете. Полностью нижний уровень, прям для себя выписывайте. Я имею сейчас... Тр -тр -тр -тр -тр. Потом смотрите на эту картинку и думаете, сука, хочу больше. Или там, блин, что-то я пишу-пишу, а что-то вообще не о том вообще пишу. Первое. Инсайты, которые приходят сразу справа, раз и записали. Когда вы смотрите на то, что написали, какие мысли у вас, что меняется, какие осознания, раз и записали, зафиксировали. Теперь, чтобы все это иметь, что ты делаешь? Действия. Какие? Пропиши. Что ты делаешь? Ну, у меня ничего в голову не приходит, как только ходить на работу. Вот, пишешь. Ну, утрирую я. Хожу на работу. Mm -hmm. чтобы, в сетев... чтобы зарабатывать 200 тысяч, я хожу на работу. Чтобы заработать больше, я занимаюсь сетевым. И прям тын-тын-тын. То есть второй уровень. Что я делаю? Mm -hmm. Что я такого делаю? И вот это все имею. И теперь смотрите, что происходит. Смотрите на эти два уровня. Это такой вообще глубокий очень анализ. И ты смотришь, и опять инсайты. Если есть, справа записываешь. То есть ты смотришь. Ага, зарабатываю я 200, а хочу 600. Но я делаю вот это. Что можно туда добавить, чтобы ты стала другого, чего ты не делала, в уровень действий, чтобы стало 600. Почему так? Потому что все, что ты имеешь, это то, что ты делаешь. Окей, да. поняла? Да, что, чтобы иметь больше, делать надо что-то другое. Либо по-другому, либо другое. Что добавишь? И прям для себя прописываешь. Вот хочу 600 тысяч, к примеру. Ага, и смотришь на картинку. О, а я ведь умею вот это, вот это, вот это. Или я могу это, это, это. Или добавить, например, к сетевому, сетевому что-то еще. Какие-то действия, которые ты не делала. Например, пойти на тренинг. Услышала, да? Что да. тебе тренинг даст? А тренинг тебе даст новые знания, новое понимание. Возможно, ты начнешь вырабатывать новый ресурс какой-то или новый навык. И так поднимаешься наверх. Почему mm -hmm. ты все это делаешь? Какие у тебя знания, какие навыки есть сейчас? Чтобы что-то делать по-другому, чтобы заработать 600 тысяч, вот пример, тебе нужно дополнительные знания, дополнительные навыки получить, правильно? Mm -hmm. Или что-то другое mm -hmm. еще? Там знания маркетинга, знания там, э, там, техник каких-то, например, академия продаж пройти. И ты на третьем уровне видишь, что можно поменять, чтобы ты начала делать больше. Ты понимаешь, что это. Вот здесь опять справа где-нибудь инсайты. Ага, мне не хватает знаний, например, там, психологии продаж. Или мне чтобы зарабатывать больше, это начать делать онлайн, мне не хватает знаний, как вести правильно Инстаграм. Услышала, да, сейчас? Mm -hmm. То есть, вот что ты можешь добавить? И ты для себя понимаешь, нужно просто добавить вот это, тогда я буду делать вот это, и тогда получится вот это. Это ты так думаешь, тебе кажется, но в этом и есть весь э, ну, перец. Теперь, когда ты думаешь, ага, мне получить знания, и ты такая, а когда я имею 200 тысяч, когда я делаю, ты, ты, ты, кто я вообще? А, почему я это делаю? И почему я хочу что-то изменить? Во что я верю? По-другому могу задать вопрос. Почему для тебя это так важно? Выйти на доход 600 долларов. Ой, 600 тысяч, извини. Да? 600 тысяч. Ты сейчас 600 зарабатываешь, да? Угу. Вот. Выйти на доход 600 тысяч, это, ну, грубо, 1100-1200 долларов. Почему тебе нужно не не, не 600-500, а 1000-1200? Почему для тебя так это важно? Ну-ка, ответь на вопрос. И вот здесь начинаются высокие вибрации. Вот здесь вы начинаете наполняться тем, чего вам не хватало. Это, э, это самомотивация. Вот здесь вы начинаете думать. Вот здесь вас начинает колбасить. Чувствуешь, да, что ты задумалась? Почему для тебя Потому так важно выйти на 600 тысяч? Скажи. Потому что хочу. Э, не, не, не хочу. Работу. Хочу убирать. А хочу получить, получить новый инструмент, новое образование. Не, не, не, не, не, не. это внизу. А, а сейчас да. мы говорим про то, во что ты веришь. Да. Почему так важно? Про какие ценности сейчас разговор? Вот видишь? А переходи на другой уровень. Не-не-не, это не то. А что такое для тебя другой уровень? Что там такое? новые знания там. Не-не-не, знания внизу, смотри. Видите, как трудно? Потому что да. мы не привыкли вот так мыслить выше. Это я вас веду, а вы не, не, не понимаете, что происходит. Вы даже включиться не можете. Потому что залипли на низкочастотных трех уровнях внизу. Видишь, как работает? Давай еще раз. Mm -hmm. Я сейчас проговариваю... Чтобы ты заработала 600 тысяч долларов, что тебе не хватает, каких действий дополнительных, как ты думаешь? Надо действовать по-другому. Как по-другому? Какие действия? Какие-то тренинги посетить, наверное. Что ты будешь делать? Хорошо, ты придешь на тренинг ко мне и будешь прорабатываться, да? Уберешь да, блоки поменяешь ценности, ну убеждения на ценности, получишь какой-то инструмент дополнительный, да, правильно? Похоже. Теперь да. это сейчас мы раз сразу твои действия. Ты пошла на тренинг и сразу вверху, сверху прибавились знания и ты получила что-то другое, то что будет работать. Как ты думаешь? Вот теперь почему для тебя так важно пойти ко мне на тренинг? Что это изменит в твоей жизни? Да, новые, новые связи появится голове. Вот, для тебя важно стать другим человеком, правильно я услышал? Да. Думать по-другому. Ты хочешь зарабатывать 600 тысяч, ты пойдешь на тренинг это действие, ты получаешь новые знания. Для тебя это важно научиться думать по-другому. Подходит? Да. Что бы делать? Теперь... Когда ты начинаешь думать по-другому и зарабатываешь 600 тысяч долларов, посещаешь тренинги. Кто ты тогда? Какая роль у тебя? Ты по-прежнему домохозяйка, сетевичка или кто-то? Или ты ходишь на работу? Кто ты тогда? Представь, что есть уже 600 тысяч. Представь, что ну, есть здесь... знания. Я да. уже тогда работаю массажистом. Новые профессии у меня будут. Новая профессия массажиста, и ты по-прежнему работаешь. И сколько зарабатываешь? 600 тысяч? Ну, не знаю. Вот, Видишь, опять человек не готов. Я массажист, и не стыкуется. Нахрена массажисту тренинг по проработке мышления, чтобы быть массажистом? Я тебе скажу, в чем твоя ошибка. Чтобы быть массажистом, нужно пойти к эксперту-массажисту на обучение, получить новый навык массажа, Новый масса, масса, потому что это для тебя важно. Быть экспертом, больше зарабатывать, планку поднять можешь. И тогда ты эксперт-массажист, это твоя роль. Понимаешь? А сейчас ты потерялась. Ты хочешь ко мне на тренинг поработать с мозгами, чтобы научиться работать руками. Не стыковочка получается. Поэтому и нет 600 тысяч. Услышала ты меня? Голова не дружит со всем остальным телом. Вот. Ну все, на фишка. На высоту, да. Когда вы прорабатываете, а теперь скажи, давай сейчас уберем твой массаж. Ты зарабатываешь в сети. Вот смотри, ты зарабатываешь в массажном кабинете 600 тысяч. Один сеанс сколько стоит у тебя? Но я только еду же учиться, я еще не работаю. Да, да, давай представим. Мы ну, же давай 8 тысяч тенге. 8 Чтобы заработать 600 тысяч, ты должна провести минимум 100 массажей. Да. 100 массажей 30 дней минимум 3-4 в день угу. не сдохнешь я только на лицо делать ну я спрашиваю хорошо 100 угу, массажей его тяжело будет да только начинаю же вот тяжело угу. А теперь смотри ты сетевик ты запускаешь системный бизнес запускаешь всего 5 людей и они тебя дублицируют, и это приносит тебе 600 тысяч. А теперь что для тебя кайфовый, что реальнее? Ну да, сетевым заниматься. Вот и видишь, в чем помогал. разница? То есть да. там ты уже не сдыхаешь на работе физически. Тебе не надо через себя кучу народу пропускать, а согласись, чтобы 100 человек, это же надо их еще найти, этих клиентов. Ну так? Да. Надо создать еще входящий поток заявок. А в сетевом тебе нужно с... поработать с мозгами и найти всего 5 человек за месяц, которые сделают то же самое. Что труднее? Скажи. Труднее массаж делать. Вот. И ты начинаешь сравнивать, а не пересмотреть ли мне стратегию, не поменять ли мне цель, не поменять ли мне приоритеты. Понимаешь? Может быть, мне, чтобы зарабатывать деньги, научиться сначала нужно сделать то, что легче, проще и быстрее, а потом уже заниматься тем, что мне нравится. Сначала научиться зарабатывать, а потом, если тебе нравится массаж, не ради денег, а потом это сделать хобби, чтобы ты в удовольствие приняла там одного человека там или два в неделю, покайфовала и поставила планку не 8 тысяч, а, например, 20 тысяч, но ты эксперт, и к тебе в очередь будут стоять другой клиент, понимаешь? Вот тебе другая твоя стратегия. Теперь скажи, ради чего большего ты сейчас живешь и хочешь этим всем заниматься и зарабатывать? Ради чего в твоей жизни? Что самое важное? Ну... Mm. Mm приводить других людей к успеху, если я буду в маркетинге работать. Вести команду. Тебе лично зачем это? Чем больше у меня команда, тем выгодно мне, у меня больше денег будет. Нет, нет, сейчас не про деньги. Деньги – это самый нижний. Смотри, я нет, тебя нет. сейчас загнал на самый верхний уровень, самый сильный, который нет, тебя нет. должен наполнить энергией и желанием ты должна захотеть. А ты падаешь в самый нижний, я хочу заработать денег. Деньги внизу. Сейчас о другом, о высоком. Ну вот, для чего. Я так не вижу, что если снизу начинаем, идем, идем, идем. Но я тебя команды. сейчас поднял вот. на самый верх. Последние вот. три я тебя я... прям буксиром затащил. И наверх на самый затаскиваю, где ты, я, твоя сущность, твоя суть, твое предназначение, твоя миссия в этой жизни. А ты говоришь, заработать денег, ты для этого родилась. Нет, я сказала, привела всех людей к успеху. Что и такое успех? успех? Что такое успех? Благополучие, достаток, Смотри, уровень. верхняя точка делится на две. Всегда. Mm -hmm. Это то, что ты даешь людям и то, что ты берешь себе. Ты говоришь, я привела людей к успеху. Круто, классно. Себе-то ты что взяла? Я говоришь, деньги. Нет, я себе взяла я, все Но я сама тоже успешная со всеми вместе и я являюсь для них лидером для чего тебе быть лидером для чего не быть лидером Чтобы делиться своим опытом с другими людьми, как стать успешными. Зачем тебе делиться опытом с другими людьми? Чтобы они меня дублицировали и стали успешными. Ну это ты для них делаешь, а для себя что? Смотрите, как вопрос работает. Заметили, да? Человек не может да. вообще понять, о чем речь. Он там никогда не был на этом уровне. Давай я по-другому задам вопрос, и тебя сразу попрет. Что да, хочешь ты... почувствовать на самом верху, когда ты лидер? А -а -а. Там у меня будет твердость, уверенность. Я буду... Это опять нижний уровень. Твердость, уверенность. Что почувствуешь ну, внутри? Ну, у меня будут счастье, удовлетворение. Как ты это почувствуешь? Что будет с твоим телом? Что ты почувствуешь? Ну, у меня будет, наверное, в теле легкость свобода умиротворение как боги что сейчас чувствуешь да внутри тепло пошло вот Последний видишь ты тепло. начала наполняться ты почувствовала угу. ты да, улыбалась да, да. тебе прям хорошо да. стало приятно вот теперь скажи когда ты себя так почувствуешь, спокойно, уверенно, умиротворенно, вот ты сейчас уже чуть-чуть вот поняла, в чем суть, что тогда для тебя станет еще интересным, важным, чего ты захочешь, что для тебя откроется в жизни, когда ты вот такая будешь? Весь мир откроется. А когда откроется жизнь мира, какие знания дополнительные для тебя придут, чему ты научишься? Ну, наверное, какие-то знания космические, божественные, о всем человечестве. И почему это для тебя важно, получить это все? Чтобы закрепиться на этом уровне. Супер! И когда ты закрепишься, кем ты станешь? Не топ-лидером, а, -а, -а. а кем тогда ты будешь? На божественном Человек, уровне. Человек, который исполняет задачу от Творца. Супер! И что это за миссия тогда будет для тебя? Человек, который исполняет задачи Творца, который влияет и приводит к успеху на других людей. Что это за миссия тогда в твоей жизни? Вот скажи мне, что ты там почувствуешь тогда, когда ты начнешь исполнять задачи Творца? Я буду всем верить, доверять. И что почувствуешь, когда будешь верить и доверять? Что с тобой произойдет? Какая ты станешь? Я буду доброй. Простым человеком буду. Супер. И как это повлияет на твою жизнь, скажи? Человек чем прост, тем он ближе к народу. Как на твою жизнь это повлияет? Что изменится в твоей жизни? Я не буду привязана ни к чему. Ни к материальному миру. И что ты будешь чувствовать? Внутри у меня будет полная свобода. Угу. Полет. Нравится? Да. Закрой глаза. Угу. Глаза закрой. Какой цвет видишь, когда у тебя внутри свобода? Когда полный полет. Вижу. Вот. Так, а... так знаете, что-то белое, как на вату похоже. Попробуй подышать этим. Представь, что ты вдыхаешь вот это белое. Как будто туман, да, облако. Да. Вдыхай, вдыхай. В... То ли рамка, то ли вход куда-то вижу. Что-то вот. такое. Хочешь туда заглянуть? Ну да. Загляни. Прям выйди туда. И посмотри, как там ярко, светло, классно. Да, Не новый ли это уровень жизни, а? да? я прям на облаках стою. Ну, и вверх. что чувствуешь? Счастье, счастье. Дыши, дыши, дыши, вдыхай, это твое, все по праву. Это высокие вибрации, дыши. Поставьте сердечки. <с <с <с классно. <с да, вижу дверь. Придумай для себя Жест любой Щелчок, хлопок, ущипни, укольни попрыг. Супер, все, открывай глазки Открывай глазки Как себя чувствуешь? Открыл. Ой, прям столько счастья внутри Вот, видите, о чем я говорю? Ты не залипай внизу Вверху кайфово Я да, вас туда тяну, тяну, тяну за уши А вы не хотите прям Я там давно уже я ж там в жизни, вот первый раз сегодня только была, я даже не понимала, что там делать, какие слова. Вот видите, говорят. как мы тру, нам трудно выйти, мы там не бываем. И не когда бываем. люди со мной туда выходят, они глаза такие. А что так можно было? Говорю, да, конечно, можно, кто вам мешал? Вы и без меня можете. Я же вам веду за ручку, тяну, тяну. Я просто задаю вопросы: это твое, понимаешь, по праву. Ты для этого родилась, чувствовать это. Вон, Таня тебе ставит, смотри, супер, сердечко. Да, супер, Татьяна, Поцелуй такие меня красивые везде люди. называется. <свят> вот, смотри, как классно. Ребят, я хочу, чтобы вы это почувствовали. Я могу вам <свят> это сделать. Вот это происходит на индивидуальных консультациях. Теперь продышись, продышись. Вот, встряхнись, встряхнись, вернись сюда. Ты здесь и сейчас, эйфории больше нет. Что поменялось? Другая сейчас? Голова ясная. Все. Теперь закрыла глаза. Три вдоха. Помнишь, что то облако? Вдыхай. То свое состояние возвращай. И хлопок, который ты сделала быстро. И кто ты теперь? Скажи. Богиня. Супер! Я тебя поздравляю! Я поняла. Поняла? Все, Поняла. когда нужно, закрыла глаза на 3 секунды, 2-3 вдоха, вот то самое, дополняешь себя тем цветом, тем облаком, а потом угу. хлопок, это твой жест силы. Это называется угу. ресурсное состояние. Делаешь угу. звонок в сетевом, обучаешься, ну я разные состояния делаю, я могу состояние уныния, состояние счастья, состояние влюбленности, состояние э, там, еще кое-какие, там для разных э, задач разные состояния. Вот, и я это делаю людям Видишь, как классно И вот это твое ресурс вот Это когда ты где-то Важная встреча Плохо себя чувствуешь, а надо себя подкачать Вспомнила, тын-тын-тын Сделала, хлопнула, все И пошла богиня Пошла, побежала, полетела Как мультфильм, да? Да? Все. Вот из этого состояния делай звонки Из этого состояния проводи встречи в сетевом Тебя попрет, ты увидишь да. Все, отлично. Ой, Кому да, понравилось? Благодарю. Давайте благодарю. так. У нас осталось 13 минут. Придется, наверное, перезайти, да, еще раз, чтобы я вам про денежки а -а -а. рассказал. Да. Давайте закончим, да, потом перезайдем еще раз. Туда Ралхан у нас. У -у -у. Вот, и мы по деньгам тогда, ну, вторую половинку прогоним. Итак, есть вопросы у кого по пирамиде? Кто не понял еще до сих пор? Можете микрофон включить и спросить. У кого получилось сейчас, вот или до этого, или сейчас, скажите, у кого получилось, Света Маша? Окей. Что почувствовала? Я почувствовала счастье, радость, такое высокое такое чувство, легкость. Что с этим хочешь делать? Вот что хочется с этим сделать? Не слышно тебя? Ж а, жить в этом состоянии. Вот, вот. а что первого захотелось помимо жить? Радоваться. Чему? На миру, себе. Смотри, и когда ты вот такая, как это повлияет на тех людей, которые рядом с тобой? Они тоже это, будут заряжаться, этой энергия. Супер. А когда и они заряжены, и ты, что будет происходить вокруг вас? Будет солнце светить, и Сейчас. все будут такие. Да, да, супер. супер. У меня была клиентка, которая с неизлечимой болезнью ко мне пришла. И причем так получилось, что она пришла ко мне по бизнесу, ее пригласили трехсторонний созвон, а она только от врача, ей поставили диагноз смертельный. И прямо там на презентации, ну, ну не на презентации, вернее, на встрече по бизнесу, там были два топ-лидера, мы разговаривали, она с другого региона, и она говорит, да мне вообще нахрен ваш сетевой теперь не нужен, мне сегодня такой диагноз поставили. Я говорю, ну-ка, все вышли быстро, я с ней поговорю. И на улице шел дождь, вот я вам скажу, что произошло. Ну, мы там папу позвали, папа подключил ресурсы рода по здоровью, папа благословил, отпустила ее, потому что она уже хотела там руки на себя наложить, у нее дети маленькие. И мы поговорили, и я говорю: посмотри в окно. Она говорит: у меня нет окна в комнате, у меня говорит, в потолке есть маленький люк, стеклянный, там где-то мансардный дом. Я говорю, что там? Она говорит, там сука, тучи, черный, дождь идет. Я говорю, смотри внимательно. А у меня люди всегда в окно смотрят. Я думаю, что же она там увидит, ну, в потолке, там наверх смотрит под крышей дома, еще и дождь идет. И она стоит. Смотрит на небо, и тучи расходятся, и выходит солнце, и небо голубое, голубое. Она визжала там от счастья, и она говорит: это чудо, это чудо, кричит, сама плачет и кричит от счастья. Вот такие вещи происходят. Ну как вот это вот, скажите мне. А потом солнце вылезло через там две или три минуты. Вот черная туча, вот. шел дождь. Представляете, как круто работает? Это наша энергия, да. Да. Ну, тут это вот она туда достучалась наверх. И ей говорит: на, ты посмотри, мы все тебе даем, что ты хочешь. Да. А ты сидишь и ноешь, что ты болеешь. Будешь ныть, да. значит, будет усиление у тебя. Будешь жить, мечтать, радоваться, забудешь про болезнь. Пускай не сразу, но она отступит. Это же то, о чем все говорят, но никто в это не верит. Понимаете? Да. Чем я занимаюсь? Я разрешаю людям. Поверить в себя, поверить в то, что они классные, поверить в то, что они на самом деле могут изменить все в своей жизни. И все происходит. Все. Только нужен вот разрешатель. И все. Да. Да. Люди просто начинают в это верить. И я вот, помните, рассказывал, что есть пирамида, которая делится пополам. Вот. И вот, например, вот эта часть – это то, что можно, а вот эта часть – то, что нельзя. И когда вот то, что можно, мы прорабатываем, усиливаем, а то, что нельзя, убираю, переписываю на то, что можно, пирамида вот так раскрывается, и у вас больше приходит всего. Больше. Угу. Больше возможностей, больше достатка, больше отношений, больше чувств, ощущений, краски по-другому люди видят, ну, ярче сочнее. Выходит на балкон кто-то, я не помню, из вас или не из вас, и говорит, офигеть, а тут, оказывается, береза у меня под балконом растет. А я, говорит, ни разу ее не видела. А она есть. Это не суслик в норке, это дерево большое. Или там, кто мне говорил, школа вон напротив дома. Я раньше думала, что она серая, а она, оказывается, яркого персикового цвета. Представляете, как меняется? Вот ты сейчас подойди к окну. Наскуль. Подойди к окну, посмотри, что поменялось. Поделись. А мы пока у тебя за спиной пошепчемся. Ну давайте, кто там еще что скажет. У нас есть 7 минут. Давайте, ребята, ну. Сейчас. Ну. Все ждут чуда. <свес> В окно я увидела ровно выстроенный ряд машин. Я никогда этого не видела. <свес> а, <свес> Потов, а до этого они <свес> криво да, стояли все. А я что-то не смотрела. Машины меня нет. Я не интересуюсь машинами. Вот, как видите, человек начинает видеть больше. Такое ощущение, как будто поле твое расширилось, восприятие, да? Да, да, -да, -да. Правильно? И, и ты и... начинаешь находить решения задач, которые раньше казались нерешаемые. А теперь ты говоришь, да вот же оно. Ну-ка еще что-то хотел сказать. И на улице вот темно, а темно не в том плане, что прям а прям такая ярко-черная прям, и окна, лампочки горят, прям как вот нарисованные красиво свежая картина, как будто бы вот. Потому что ночь такая ярко-темная. Вот, видите, краски Терплот, ярче. Красный вот красный все, видимо, мир как будто по-другому начинаешь видеть. Угу, мир вот тебе показывает, то, что, по что он намного больше интереснее, ярче, чем ты его воспринимала до этого. Ко мне на месяц залетайте на проработку, и вы представляете, что будет тогда? Вот, если по два часа 4 дня подряд, ну не подряд, там раз в неделю. Вообще жизнь разворачивается. Так, ладно, ребят, давайте так. Сколько там? Пять минут. Кто еще скажет? Света хотела, да? Нет. Нет? Все, Кто? Мадина, есть что сказать? Я тут раз прошлась. И? Когда заработала 20 тысяч. И? И поняла. Что? что? Поняла, что надо войти в такое состояние каждый раз, когда куда-то идти. Получается? Но не совсем смотрите первый раз я услышал один спасибо первый раз возможно вы не сможете на сто процентов это нормально этот навык нужно покачать развить касание если сделали уже круто классно потом чуть больше больше ну то есть пользуйтесь пять-шесть раз в день все и вы разгонитесь потом вообще очень круто будет у меня один раз получилось чувство страха поменять на чувство счастья я прям намеренно это сделала, и у меня получилось. Договорилась? Да, я сама сама с собой разговаривала. Где был, мне было страшно, я должна была идти вот в такую маленькую узкую, это зайти вот так, а там темно и, в общем, я себе говорила, там хорошо, там наоборот классно, нужно туда идти, типа я такая, О -о -о! сама настроила, прыгала. Но это называется, смотри, это называется насилие волей воли. Так вот, силы воли намного не хватит надолго. <свят> то есть, если ты до утра дошла куда-то в темноту, тебе не хватило. Силы воли хватает ненадолго. Она, этот ресурс исчерпаемый. А вот это то, что ты чувствовала, это неисчерпаемый ресурс. Услышала ты mm -hmm. сейчас меня, Да. Yeah. Вот заходишь туда, и тебя прет это неисчерпаемый. Только пользуйся. Это состояние будет меняться. Восприятие мира будет меняться. Сейчас только толчок. А дальше пойдет целая цепочка прям. Тин -тин -тин -тин. И пойдет, пойдет. Обрати на это просто внимание. Ребят, там все молчат. Я вот с одним, с двумя общаюсь. Есть еще желающие что-то хотя бы сказать? Три минуты осталось. Все боятся. Мне наоборот нравится экспериментировать. Но вот кто приходит на эфир это... и кто общается напрямую, он уходит действительно наполненный. А кто там в тени сидит, те, ну, они пришли, поприсутствовали, ушли, а потом говорит, что-то не работает со мной. Ну правильно, вы же сами не включаетесь не запускаетесь. Mm -hmm. Так, ну что, тогда закрываю, давайте сейчас я сконвертирую видео, и я в группе напишу, заходите, и вы зайдете, окей? Окей. Okay. И мы по денежкам пробежимся.